Как этот вопрос решается в Израиле? Самих проституток обычно не наказывают. Разве что тех, у кого нет гражданства, могут при облаве выслать на родину. Сутенеров наказать могут: за перепродажу девочек и за принуждение. Могут наказать водителей, которые развозят девушек на дом клиентам. Да и то не за первый раз, а скорее за какое-то серийное участие. Публичные дома существуют в какой-то серой зоне. Там периодически устраиваются облавы. Но при этом они продолжают существовать. В Израиле можно долго и безуспешно жаловаться в полицию на то, что ваши соседи решили устроить бордей в соседней квартире. Зато могут посадить президента страны или какого-нибудь министра за отношения с секретаршей, или армейского начальника за секс с подчиненной солдаткой, или какого-то равина за всякие непотребные связи с учениками. Но это все очень редкие случаи. Обычные люди занимаются харасментом в армии на рабочем месте без всяких тяжелых последствий. Встречаются расстаются, женятся и разводятся. Тут-важно не переходить в какую-то невидимую грань, которая непонятно где проходит, но большинство людей с ней все-таки как-то справляются. Но вот недавно в Израиле приняли новый интересный закон, который впервые вводит уголовную ответственность за само пользование услугами проституток. То есть впервые начинают наказывать клиентов, если вас поймать в публичном доме в качестве клиента, то вам выпишут штраф в пределах 700 долларов, за второй раз 1400 долларов, ну а если вы продолжите упорствовать, то дальше открывается уголовное дело, и штраф возрастает до небес. Кроме того, штрафы выписываются вообще всем, кто просто находится в данном доме. В законе отдельно оговаривается, что прежде чем окончательно разгонять такого рода заведения, государство должно заботиться о реабилитации тех, кто всем этим занимается. А так в статье прилагается довольно подробный и количественный список заведений, о которых всем все известно. И я представляю себе, сколько еще заведений в этом списке не фигурируют. Как я отношусь к такому закону? Трудно сказать. Когда государство вводит наказание и штрафы за то, чем лично я не занимаюсь, мне на это по большому счету должно быть наплевать. Но сама идея выглядит несколько сомнительной. Хотя, видимо, наши политики считают, что государство просто по умолчанию обязано стоять на страже семейных устоев, и я, в общем, в этом с ними вполне согласен.